Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды «Универтв». В студии я, Лилия Талипова, и мы начинаем. Высшая школа журналистики КФУ заявила о планах на будущее. Создатели кафедры журналистики увековечили в Казанском федеральном. Телеканал «Культура» посетил музей Казанского университета. 15 февраля в Казанском федеральном состоялось заседание ректората. Повестка дня включила в себя рассмотрение образовательных технологий. Далее был обсужден рейтинг структурных подразделений, ход работы нового научного образовательного центра и ситуационного центра в КФУ, а также план мероприятий группы стратегического видения россии Исламский мир» в 2018 году. Об итогах и подробностях прошедшего заседания мы расскажем в следующем выпуске. А теперь к остальным новостям. Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета презентовала свою дорожную карту. Как будет развиваться отделение Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. 15 февраля в Казанском федеральном университете состоялась презентация дорожной карты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.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 Это ежегодная международная научно-практическая конференция, призвана собрать теоретиков и практиков журналистики в одном месте. В ходе чтения было принято увековечить память создателя кафедры журналистики в Казанском университете. Подробнее расскажет Олег Кашин. Еще одна аудитория Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стала носить имя выдающегося человека. Аудитория номер 224 в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по решению ученого совета Казанского федерального университета было присвоено имя Флорида Акзамова. Напомним, что ранее одной из аудиторий института также было присвоено имя. С сегодняшнего дня будет носить имя человека, который являлся лицом Казанского университета который не более, более около 50 лет назад фактически заложил основы журналистского образования в нашем университете. Флорид Акзамов в 1972 году организовал отделение журналистики в Казанском университете и более 30 лет успешно управлял факультетом. Этого человека называют отцом казанской журналистики, ведь именно при его руководстве факультет стал известным центром исследований по теории и истории региональной, а также национальной журналистики. Кроме этого, сформированная в этих годах Казанская школа журналистики прославилась на всю страну. В условиях, когда университет позиционирует себя в таком глобализующемся научно-образовательном пространстве, когда равняется на ведущие вузы мира, сохранение вот таких традиций, это для нас очень важно. Открытие аудитории проводится в рамках ежегодной международной конференции «Акзамские чтения, участие в которой принимают практики и теоретики журналистики. В этом году запланировано 70 докладов, а по итогам конференции состоится награждение победителей конкурса на лучшую научную студенческую работу. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. 15 февраля в Казанский федеральный университет прибыли делегации посольства Туркменистана и Исламской республики Иран в Российской Федерации. О том, как это было, ты узнаешь далее.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 Лицей имени Николая Лобачевского День Святого Валентина отметил с английской песней. 14 февраля прошел традиционный конкурс, подробнее о котором расскажет Олег Кашин.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 После почти месяца репетиции ученики могут вздохнуть спокойно, ведь результаты уже объявлены, а эмоции получены. А самое главное, что в такой форме лицеисты дополнительно учат английский язык. Олег Кашин, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. «Моя любовь, Россия» – именно под таким красивым названием выходит программа на телеканале «Культура». Съемочная группа объезжает различные города и регионы России, чтобы снять программу о культурных традициях разных народов. Наш корреспондент Анна Глазунова побывала на съемках этой передачи, которая проходила в этнографическом музее КФУ. Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браши. Это программа «О России». Съемочная группа телеканала «Культура» на этот раз посетила Казань. Одной из площадок съемки программы «Моя любовь России» стал этнографический музей Казанского университета. А это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 об особенностях татарского народа и чем уникальны были их ювелирные украшения. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!